Я приветствую зрителей канала форума Свободы России» студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас поэт, политик и писатель Алина Витухновская. Алина, здравствуйте. Добрый день. Сегодня предлагаю немного сместить фокус нашего интервью с политической к социально-культурной сфере. Искусство, как мне кажется, является ну, не вещью в себе и сопровождает, отражает, иногда даже паразитирует, в том числе и на политических процессах. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. У вас достаточно много публикаций, как мне кажется, именно на эту тему. Ну, паразитируют. Кто тут на ком паразитирует? Если вы имеете в виду публикацию мою о русском роке «Не будете Цоя», то там скорее неокомсомольцы, быстро подстроившиеся под ситуацию, быстро подмялись под себя культурный протест назревавший, Именно. то есть для, Тогда для этого были все предпосылки. Вот смотрите, что происходило в конце 80-х, начале 90-х. Это же прекращение существования всех стран, всего социалистического блока. Это распад Берлинской стены, ну и, соответственно, распад Советского Союза. Эти энергии возникли буквально из-под земли, как реакция на перемены. И тут как-то вот все совпало. То есть комсомольцы поняли, что они не смогут удерживать дискурс в своем типичном, скучном комсомольском э, русле, и что им нужно... То есть у них возникли тут же некие коммерческие соображения, у них возникли соображения, видимо, это был задел на будущем, были нужны свои люди в этой среде, и они теперь, кстати, стали э, своими для нынешних, назовем это там, новым серым бюро. то есть тот же хирург, те же байкеры, которые были такими альтернативщиками, а теперь это истовые служители системы, как и погибший недавно от ковида Петр Мамонов. В Лось, тогда это было все такое удачное совпадение. Русский рок спонсировал и поддерживал и Запад, и в общем-то правильно делал. А русский рок спонсировали, но и курировали. ЧКГБ, которая, ну, немножко под другой вывеской, но да, у них были свои кураторы. Просто вот, мы тогда были детьми фактически, когда мы ходили на какие-то тусовки или концерты, или приходили в какие-то квартиры, где происходили какие-то тусовки. Мне, например, в голову не, не приходило, что кто-то такую ерунду вообще отслеживает. А потом выяснилось, по фактам, да, отслеживали тусовки в Южинском переулке, это вот литературная среда, Мамлеев, Дугина, все остальные отслеживали рок-тусовки, панковские тусовки, хотя казалось бы, зачем это нужно? Но ну, это, видимо, такая уже чекагбешная инерция, и в общем-то оказалось, что это нужно, потому что люди с неустойчивой психикой, люди с проблемами с алкоголем, наркотиками, люди творческие, они очень ими очень легко управлять, и иногда это просто нужно. Вот вы, вы видите кого-то как некую звезду, ну, например, Кинчев тогда был звездой, да? Почему бы этой звезде не начать пропагандировать э, государственные ценности. Ведь по сути, по сути тот же Кинчев, он ну, транслирует абсолютно тот же Дугинский дискурс. Православия, самодержавия, народности, небославян. Это, кстати, это не, не националистический дискурс, хотя формально он. Но по сути но ну, это, это имперско-путинский дискурс. Да, мы это понимаем. Есть какая-то... Разница. Потом разница в том, что националистов выкинули, а Кинчев остался системным. Разница не в терминах, не в том, что они говорят, а разница, вот как бы в общей ситуации. Нам понятно, что Кинчев это системный человек, который начал жаловаться на власть только тогда, когда у него стали срываться концерты, то есть стал рушиться его бизнес. А построить бизнес в современной путинской России, не будучи курированным спецслужбами, и не имея с ними отношений взаимовыгодных, фактически невозможно. Но если мы говорим про того же Кинчева и Цоя, мне кажется, это такие явления уже достаточно устаревшие. Но если посмотреть, на, например, на музыку, которая сопровождала протест на Майдане, не знаю, те же воинов света, или э, на рассвет белорусской музыки во время на, э, протеста в Беларуси. А, это было очень мощным консолидирующим фактором. А вспоминая российские протесты, ну, за ними я достаточно активно там, с семнадцатого года наблюдал, я не помню, чтобы там были какие-то вот такие вот, э, основные линии или какие-то основные исполнители. А, вообще, есть ли э, в России место для музыки в протесте как вот такого э, фактора, э, консолидирующего и а, зажигающего, не знаю. Ну, я думаю, что место-то есть. Другое дело, что кто это место им даст? Молодым музыкантам его не дают ровно так же, как молодым талантливым. Поэтому, опять, если они не озвучивают про имперский дискурс, и более того, желающих озвучить его так много, что им-то не всем дают. Я думаю, что в Беларуси, я, кстати, не знаю, что там у них за музыку звучало, но если верить вам, я думаю, это связано с тем, что Беларусь более как бы... Внутренне молодое, молодое пространство, поэтому да, там какие-то новые движения, и там что-то зарождается. А здесь уставшее, утомленное, истощенное пространство. И, скорее всего, конечно же, что-то есть, потому что не может быть не быть новых талантливых авторов. Другое дело, что мы их очень мало видим. Но я повторюсь, что вот в литературе происходит то же самое. И тоже расцвет. Музыки и литература связаны и с присутствием Запада 90-е, и с его отсутствием сейчас. Ведь были же всякие фонды Сорос, различные премиальные фонды литературные и так далее. Их сейчас здесь нет. И, соответственно, авторов, которые… Ведь писатель не ходит на работу, он живет на премии, стипендии, гонорары. Но ну, гонорары в России, естественно, копеечные, если вы не пишете там какую-то попсу. То есть, соответственно, он жил на вот эти премии. Если сейчас этих фондов, распределяющих премии, нет, на что он, соответственно, живет? То есть либо он на три копейки, либо он идет в какую-нибудь программу там Русский мир. Вот я видела прекрасных поэтов, потом смотрю название программы Русский мир. Думаю, ничего себе, зачем все это? Но это все из серии Жить-то как-то надо. Хотя зачем такая жизнь? Вот про этих людей мы чуть-чуть попозже поговорим, а я хотел бы взять на себя смелость и немножко поделиться своими ощущениями и узнать ваше мнение по этому поводу. Когда я готовился к интервью, я пытался поймать вот то ощущение перемен, которое произошло в обществе буквально за последние месяцы, вот в настроениях людей. Мне это напомнило такую пессимистичную концепцию романтика 19 века, такой мировой скорби, которая ну, в том числе формировалась на базе недостижимости романтических идеалов. И вот нет ли у вас ощущения, что сейчас происходит нечто подобное? Потому что когда формировалась эта концепция, она в том числе формировалась на фоне подавления революционных движений в консервативной и консервативной реакции в Европе. Мне кажется, сейчас происходит нечто подобное? Как вы думаете? Ну, пожалуй, что да. Только я вот этот как-то очень романтично оцениваю. тут нет вот этого... Вот этот весь негативизм, мрачный негативизм, который был уместен тогда, он сейчас же сейчас как бы не в моде, и до него уже и нету сил. Но, там, кто может выражать негативизм? Какие-нибудь нордические дэнди, какие-нибудь готы, какие-нибудь пафосные трагические писатели или те же готические музыканты? Но их тоже почти нет. Общество действительно очень утомленное, очень подавленное, очень но в нем не то, что даже нет идеи, в нем нет и стиля, вот чтобы испытывать те чувства, которые вы говорите, нужно быть стильным существом или каким-то аристократическим. Мой а стиль и аристократичность из общества куда-то выветрилась, это вот очень вялое общество, инерциальное, прокручивающее свои инерциальные бессмысленное воспоминание. Почему я пишу о русском роке? Не потому, что это так трогает мою душу, а потому, что как журналист пишу о том, что актуально сейчас происходит и обсуждается. Потому что началась эта история с Алисой, э, со звуками Му, но я, естественно, тоже же все это слушала в подростковом возрасте. Я вот переслушала звуки Му, мне прям стало неловко. Но это какая-то нелепость. И более того, и тогда в детстве ты все слушаешь, что, потому что хочешь все узнать и когда ты узнаешь все в полном объеме, в том числе и западную музыку, с которой наша в большинстве своем была откровенно содрана с со всяких сестерсов, мэрси, баухауса, всяких сванс, все это дико вторично и все это выяснялось в процессе и выяснилось уже тогда. Вот я хочу спросить тех, кто Точно как я имел доступ как, к любой музыке и сейчас имеет. А вы что не видите, что это все вторично? Зачем вы делаете вид, что это не так? В литературе то же самое. Они вспоминают своих там поэтов типа Евтушенко. Но ну, не позорьтесь вы уже с этим колхозом. Вы что ничего не читали? Ну такое впечатление, что да. То есть одна вот, отечественная интеллигенции э, выражает как, э, какую-то дикую необразованность, которую она демонстрирует, как наоборот, как образованность. Вот у нас на полках стоят там Пушкин, Евтушенко, окей, а все остальное вы что это не читали? Я это все слышала в детстве, там, когда родилась, в 80-е годы, когда училась в школе. Но уже тогда была масса альтернатив, уже уже у вас тут была вся зарубежная литература, всякие журналы, иностранная литература. Даже тогда такое впечатление, что было всего больше. А теперь им это просто не нужно. Они сузили свой кругозор и как вот улитка, вмещающаяся в какую-то раковину, чтобы почему-то, и кажется, что она там не умрет, но ее вот раковина, она очень как уязвимая эта улитка, очень уязвимая, она очень нелепая и вот весь вся Россия превратилась вот в эту странную улитку, которая живет в мире каких-то забытых героев, неактуальных имен, просроченных рефлексий. Вот они обсуждают. Так, а можно я скажу, что я не люблю такого-то авторов, Сейчас там на меня все накинутся. Господи, это предмет обсуждения интеллигенции, наверное, 60-х или 70-х годов. то всем все равно, ты имеешь право любить или не любить кого угодно. И вот сам факт того, что все эти обсуждения идут на фоне все более ухудшающейся жизни, когда какие-то кретины при этом отстраивают все частные тюрьмы и дворцы с золотыми унитазами, а вы сидите в этих советских квартирах с книгами, азиатскими коврами. Это такой чудовищный диссонанс. Но получается, что даже человек с золотыми унитазами, он, конечно, абсолютно нелепый, но он как-то более практично, что ли, оценивает эту реальность. То есть он вцепился в ресурс, я понимаю, что это тоже невроз такой, он вцепился в ресурс, чтобы спастись, это его форма. Спасение от уж события, но он хотя бы вцепился в ресурс, вы даже не пытаетесь, вы не пытаетесь. Интеллигенция единственная среда, которая не пытается выйти за пределы своей социальной группы, существует. При этом, ну, это не нищета, конечно, но это довольно-таки ужасно нельзя так жить в 21 веке. То есть они как будто бы согласились со всем. Это все идет, конечно, в связке пренебрежение материальными ценностями, привязка к Старым, сдаревшим каким-то персонажем и архетипом, и то, то что, о чем вы сказали изначально, что все вот погрузилось в такой негативизм, ну да, только это негативизм, без, повторюсь, без драйва, без стиля и без эстетики. Это просто констатация безысходности, переходящая в истерику. Вот, что касается литературных средств, среда, я об этом тоже писала. Меня очень поразила одна история. Я вообще не моралист, и, э, но тут как-то она переходит к грани моего даже понимания, что молодой человек с ковидом, поэт, пришел на поэтическое мероприятие и заразил, Мне на мероприятие, простите, в гости к пожилой поэту 70 лет, который оказывается, тоже болела, правда, не, неизвестно ковидом или нет. В общем, они создали заведомо для обоих опасную ситуацию, и потом он совершенно откровенно об этом написал, да еще и написал, это, конечно, ужасно, но ведь она, у нее была депрессия, она хотела умереть, то есть это уже просто совсем какой-то запредельный цинизм или моральная тупость. И, собственно, кое-кто на него напал, но большая часть общества встала на его сторону. И такое впечатление, что сейчас эти тусовки по мероприятиям все таки третья волна. Вы знаете, что заболеваемость куда больше, чем сообщает об этом статистика. У вас уже есть опыт, у вас уже переболели и умерли, умерли знакомые, но посидите вы как-то дома. То есть, какой смысл в этих бесконечных мероприятиях? Их тянет на могилы, вдруг их, им необходимо посетить каких-то там мертвых поэтов. Это ужас, и я не могу тоже понять, это что такое бессознательное стремление к смерти, вряд ли, но вряд ли такие мазохисты, хотя, может быть. Или они хотят быть ближе к смерти, такой невроз, ближе к смерти, чтобы укрыться от нее. И, в общем-то, вся Россия превратилась в такую матушку смерти, в которой вот все так скукожились, подобно этим улиткам, хотят в ней скрыться, но нельзя скрыться от истории. То есть а Россия действительно э, ментально уходит с исторической сцены и уйдет, если все будет продолжаться в том же духе. Что не факт, я на этом не настаиваю, но на данный момент вот все происходит именно так. Я абсолютно согласен, это как раз вот то, действительно, о чем я говорил, то, что есть вот такой определенное вот определенный мартида, да, которая, к сожалению или к счастью, не находит определенного выражения, но оно вот просто разлито в воздухе, это стремление к негативизму и смерти. Я бы хотел... Вот видите, и, да, это чувствуется, и их очень раздражает, что я это не приемлю, потому что как писатель, а уж тем более поэт, я, наверное, должна греться вот этой энергией смерти. Это большая иллюзия. Вообще большая иллюзия, которую проповедовали все от Фрейда до Фрома, это такое упрощение и такой бред, что эм, Тонатос противостоит Эросу. Во-первых, это упрощает человека до животного, на самом деле. Во-вторых, уж если вообще в этой парадигме мыслить, что Танатусу противостоит ресурс. И в этой парадигме, как ни парадоксально, но признаемся, что Путин более прав, чем все эти люди, потому что да, он вцепился в ресурс. Хотя, конечно, на этой зыбкой территории, где все идет не по правилам и все иррационально, рационально, никаких гарантий нет. Но Путин вцепился в ресурс. Он 20 лет целенаправленно отбирал вот, какой то часть ресурса интеллектуального, политического пространства. Там он все отбирал, отбирал, отбирал под себя и завладел в результате фактически всем, стал таким кощеем бессмертным. И тоже в одной из статей я писала, что получается, что здесь работает только такая политика, только такая логика, то есть такой упрощенный большевизм и абсолютный цинизм, только это здесь работает, а мы пытались с ними вести какие-то диалоги, по-хорошему, а интеллигенция, ну, уже как, в который раз скажу, говорит об этом драконе, которым она так боится стать, но, видимо, на этой территории нельзя де действовать исключительно хорошими методами и, не и нельзя сохранить верность каким-то декларируемым абстрактным ценностям, надо вести себя как-то ближе, собственно, к своему врагу. То есть, Опять скажу то, что всем не понравится, но становиться теми драконами, которыми они так боятся стать. А я попробую немножечко оппонировать. А как вы думаете, вот, а может быть стоило интеллигенции не бороться с этим драконом и не становиться им, а помочь вырасти тем рыцарям, которые смогли бы победить дракона? Или это тоже такая слишком романтическая концепция? Ну да, она слишком романтическая. Я бы не хотела, чтобы мои слова воспринимали буквально. Я иногда упрощаю, утрирую, чтобы понять не донести мысли. Естественно, мы живем в мире, где нет ни драконов, ни рыцарей. Просто это навязший в зубах мем, который очень хочется как-то от себя отодвинуть. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Это утопия. Помочь кому-то вырасти, но это долгосрочная цель, надо, де, надо было действовать здесь и сейчас, каждый раз действовать здесь и сейчас. Когда была возможность каких-то относительно мер на силовых действий, не уходить там с площадей, когда была возможность пиарить какие-то вещи в медиа, продолжать их пиарить. Но заметьте, как здесь все быстро сливается и меняется, это просто чудо. Возьмем историю вот с Навальным. Это вообще должно быть потом описано во всех учебниках истории или политологии, как все вообще происходит на самом деле. Вот было огромное количество, как я их называла, фатальных консенсусов, что я считала, что все консенсусы, завязанные под одного лидера, под Навального, они фатальные. То есть сделать ставку на одного – это было самоубийство, что и произошло и плюс всех остальных же как бы убрали со сцены. Но вот, эти фатальные консенсусы, куда они делись? Ваш лидер сидит в тюрьме, ваш, не мой, но говорю о нем я сейчас. О нем говорит ваш враг, я не его поклонник вообще никак, просто совпадение, Явлинский. Явлинский актуализировал Навального за последний месяц, только Явлинский, а не кто-то из его яростных сторонников, которые раньше... О нём говорили каждый день. Хорошо, общество, память девичья. А почему девичья память у его, как они себя позиционировали, лучших друзей, идеологических соратников и всех прочих? Где Волков? Где вообще все? Непонятно. То есть, что было, что не было. Более 10 лет фактически потрачено впустую. Я вот не знаю, как это надо же с какой-то перспективы смотреть, с исторической как-то издалека. Пока сложно посмотреть издалека, но вблизи это выглядит цинично, чудовищно. И такое чувство, что сколько получается в Россию, не вкладывай. Все в ответ пустота. Вот да, это тоже одна из причин общих таких мрачных настроений, потому что... Я думаю, то, о чем говорю, я понимаю да все, просто говорить особо никто не хочет. Я хотел бы вернуться немножечко назад к нашему разговору. Вы упоминали как раз Мамонова, и я хочу процитировать одну вашу заметку. Интересно отметить тот факт, что Петр Мамонов толкал в ширнормассы фактически так называемый ауе-дискурс, называя гомосексуальность грехом. «Пещерное православие Петра Мамонова есть та, связующая нить между ним и действующей властью, тайно или явно опекающей своих подопечных. Благо такая опека не затратная. Низкобюджетные блаженные — это идеальные агенты, проводники массового бессознательного, агрегаторы народного безумия». А Расскажите, пожалуйста, поподробнее про этих агентов и их роли. Ну, это о том, о чем я говорила, собственно, изначально. Вот мы говорили о творческих людях, о наркоманах, алкоголиках. Туда же почему-то пресовокупили гомосексуалистов, хотя, господи, 21 век. Но это, видимо, какая-то скрепа из гомосексуальности делать что-то такое, там, такое, прям метафизическое. Это что-то тоже очень отечественное. Сейчас нигде не модно. Последний раз, кстати, делали в гитлеровской Германии, но отряду Рема как бы не повезло. Ну ладно. В общем, непонятно, почему так сакрализует эту тему. Сакрализует ее скорее вот в тюремном контексте, что тоже характеризует этих людей и степень их мышления. И даже сам Мамонов говорит о том, что гомосексуалистам место в тюрьме и так далее. То есть таким образом он выступает, когда, говорит, что это агентом массово-бессознательного, сознательно или бессознательно он выступает от имени государства, от ее, его, имени его силовых аспектов, от тюремщиков и надзирателей, и от тех, кто там третирует гомосексуалистов и так далее. Ну плюс это его православие, сейчас вообще хотят канонизировать, но это какой-то комикс, все отечественное православие в его исполнении блаженных сводится к тому, что, как говорится, русскому человеку денег не надо, а Бога достаточно молиться и каяться и так далее. Ну тоже такая сомнительная успешность, казалось бы, вроде как человек успешный, а выглядит он да, маргиналом, окей, может быть, это имидж юродивого, там, жить без зубов и корчить что-то, если это, может быть, да, это такой имидж, но как-то не верится, тут, тут, тут как-то все сливается. То есть у меня впечатление, что здесь действительно берут в обслугу, на работу людей, на самом деле девиантных, на самом деле серьезно больных, а серьезно больные… Люди, они могут быть куда более управляемы, чем психически здоровые, надо просто найти к ним ключ, это не так сложно, они же все по, одному, по одним лекалом сделаны, эти психи, и если у человека есть какая-то идея фикс, там, гомосексуальность, то вот у Красовского, мне кажется, такая есть идея фикс. У Мамонова кается в своих каких-то грехах молодости, вот это там православие и так далее. Но им же очень легко управлять, а он, соответственно, будет управлять другими тем, к кому ему открыт доступ. И, собственно, слава Мамонова, она связана для меня. Конечно, с его периодом, звуки ему и так далее, все, что было потом. Это уже было сделано не им лично, а государством, которое его вытягивало. Это уже было все сделано под православие, естественно. И мы имеем тогда двух разных мамонов. То есть получается, что из любого человека можно сделать такого проводника, лишь бы он согласился. Ну и что касается, вот мы говорили о том, что нет новых, известных каких-то музыкантов, но их потому и нет, что здесь там, с одной стороны... 100 тысяч лет Алла Пугачева, с другой стороны, вот теперь будет канонизированный Мамонов, и больше ничего нет. Очень сужается культурное пространство. Раньше ты знал 100 авторов, там, музыка, музыкантов, или поэтов, или писателей, а теперь у тебя на слуху только 10. И тебе кажется, что так всегда и было, хотя ты знаешь, что, что такого не было, и это вообще неправильно. А почему так происходит? Ведь все-таки выбор человека, ну, основной фактор, мне кажется, популярности каких-то музыкантов или исполнителей, вне зависимости от того, как к этому относится государство. Там всегда же существовала, конечно, андеграундная сцена которая занимала меньшую роль, но все равно люди смотрели, слушали. Сейчас, получается, на эту площадку зашли с другой стороны, просто не остается исполнителя, который не подконтрольны властью. Да нет, они, наверное, есть, но им просто не дают ходу. Это просто-напросто невыгодно. Вот я постоянно встречаюсь с какими-то молодыми авторами, поэтами 20-30 лет, и они постоянно декларируют про путинские взгляды. Я думаю, это какой-то тоже страх, но вряд ли сейчас человек 21 века, даже живя при диктатуре, тем более молодой человек будет какой испытывать какой-то дикий страх. Нет, это их способ адаптироваться и иметь какие-то дивиденды с той реальности, в которой они живут. А главное, что другое они особо не хотят и даже не верят в то, что она возможна. Но потому что, несмотря на то, что есть интернет и мир как бы глобален, мы все живем вот как та самая улитка, Россия улитка в закрытом вот этом своем панцире. Это факт, это откладывает э, какое-то э, ощущение нас, откладывает отпечаток на самоощущение людей, их восприятие реальности. Вы говорили, что Петр Мамонов вот, отражает это некое там, коллективное бессознательное, которое есть у народа, и несколько вот, его трансформирует. А, Мне кажется, есть и другие исполнители, которые пытаются тоже это делать, у них получается это более успешно. Например, тот же Шнур. Что вы по поводу него думаете? Он же, начиная с такого достаточно протестного нонконформиста, превратился в кандидата в депутата если не ошибаюсь. Чуть-чуть ну, никогда не был прям уж таким протестным исполнителем, это тоже все, это что-то типа там Тома Вейтс или группы Погос. в общем такой музыки тоже на Западе предостаточно, она не самая плохая, Почему пусть у нас будет, в общем-то это хорошая группа. Его единственное радикальное действие, реальное, было связано, кстати, со мной, как ни странно, и с большевистской партии, когда у них были какие-то проблемы а я еще не воспринимала их всерьез, что я к ним крайне негативно отношусь как к идеологам, но тогда у них были проблемы, у них людей как бы посадили, и нужно было сделать концерт-поддержку. Никто не верил, что он согласится, но я его позвала, он согласился и выступил в клуб, в клуб «Край», по-моему, это называлось. Это его единственное реальное радикальное действие, остальное, но это часть имиджа. И вполне закономерно, что он ушел в бизнес и в пропаганду, да, он в ней находился. Это все опять ведет нас к той мысли, что со времен 70-80-х, 90-х годов ничего не изменилось. Известные музыканты также курируются. И только поэтому ему давали зарабатывать. Это, в общем-то, дальнейшее во-первых, у него уже с кем-то были, судя по всему, контакты, и вот ему дали зарабатывать другим образом соответственно, тем задачам, которые сейчас стоят, собственно, перед государством. Они очень плохо разбираются в том, что называется лидеры мнений, хотя известность Шнура столь высока, что он как раз может стать, с натяжкой, но может стать каким-то лидером мнений, и до сих пор, несмотря на свою деятельность, он выглядит как что-то как бы, оппозиционное, но со всеми остальными у них очень плохо. Юлю Волкову зачем-то они позвали, это же совсем нелепо. Это совсем нелепо, это жалко, они позорят человека, они позорят себя. И... Но они, в общем, да, всегда плохо разбирались в людях, в искусстве, в культуре. И в 90-е, мне кажется, что им просто повезло, что здесь был такой расцвет. И вот все это прям потекло к ним в руки. Сейчас и такого расцвета нет, и людей мало, и все выглядит, да, натянуто и нелепо, и уже свои люди начинают претензии предъявлять тот же кинчен Но, тем не менее, имеем, что имеем, никак как ни странно, все это работает. Россия очень инерциальная страна, в чудовищном смысле инерциальная, если мы понимаем, если вообще... Называть подлинное имя Бога или демиурга, вот инерция, да, инерция бытия ⁇ это подлинное имя демиурга. Вот эта инерция бытия, собственно, полна России, поэтому какие-то рациональные вещи к ней в данный момент неприемлемы или приемлемы плохо. Здесь очень сложно рассчитать, что будет завтра, что нужно делать в долгосрочной перспективе, и действовать приходится каждый раз по ситуации. Хотя отмечу, что Путин все же действовал в долгосрочной перспективе, чего не хватало всем нам. Вот мы должны были в этом смысле действовать так же, отжимать какие-то ресурсы, каких-то людей, какие-то связи. Ну, может быть терминологию резкую используем, опять для понятности. И их уже не отдавать. А мы же видим, что даже мы все сами по себе, вся оппозиция сама по себе, связи разрушаются, общих СМИ мало, или их нет вообще, ну и так далее и тому подобное. Ну и в завершении нашего интервью я хочу спросить, а каким, на ваш взгляд, должно стать э, искусство в России, чтобы, в контексте, понятно, протеста и политики, чтобы наконец-то стать ну, не побочным таким субпродуктом, а полноценным элементом всем, всех этих процессов? Ну... Но... Во-первых, искусство, конечно, никому ничего не должно, и деятели искусства должны быть всегда сами по себе, и они должны быть независимы. Но сейчас скажу то, что опять не понравится интеллигенция, искусство должно... Деятели искусства должны иметь какой-то изначальный доход, не жить в этой, в этой бедности, нищете за копеечные гонорары, за 500 рублей или бутылку водки, как они сейчас они реально так делают. Это все правда, это 2021 год, писать там рецензию, и это что-то невероятное, такого быть не должно, потому что это нищета, может быть, она и рождает шедевры, но одноразовая. Да? один раз можно что-то написать, может быть, после бутылки водки, а второй раз уже нет, а на третий раз ты где-нибудь попадешь под поезд, погибнешь от ковида и так далее, тому подобное, но у нас же любят мертвых поэтов, мертвых героев. И, похоже, это всех устраивает. То есть я думаю, что да, здесь нужно то, для деятелей искусства нужно все то же, что и для всех остальных, повышение благосостояния, тот же бот, э, нормальный реальный бизнес, а не крышуемый, ЧКГБ, ну и так далее. Это э, необходимый минимум, а все остальное есть, потому что талантливых людей уж в России всегда было в избытке, и говорить об отсутствии талантов здесь ну, просто абсурдно. То есть получается такой некий порочный круг, пока в России все не станет хорошо, искусство тоже не появится, не расцветет и не станет помогать э, обществу двигаться дальше? Да это так, это вот 90 идеальный пример тому, как это происходит и куда все исчезает. Вот за 20 лет все исчезло, исчезла фактически хорошая литература, исчезла хорошая музыка, ее и так не особо не было, не было но была хотя бы разнообразная. Возможно, в модерне, то есть в XIX веке или в начале XX автор мог творить исключительно страдания, но он жил в других парадигмах, где действительно материальные ценности значили меньше, и они жили, вот эти те же поэты начала века, жили в таком зыбком мире, здесь была реальность, а здесь они уже делали шаг в вечность. Но мы же, если сейчас говорить на их языке и жить так же, это будет выглядеть ну, скажем, немного так фриковато, как, собственно, и выглядит большинство поэтов. Мне кажется, когда они говорят о вечности, они просто обманывают себя в первую очередь. Это какое-то отчаяние, потому что нельзя говорить о том, что ты вошел в вечность, издав книгу тиражом 100 экземпляров, прочитав стихи десяти людям и, читая, и произдавая так книги и читая так стихи на протяжении там, более десяти лет и понимает ту ситуацию, в которой находится Россия, потому что тебя, скорее всего, не переведут на Западе, тебя там никогда не узнают, а есть Россия или нет в историческом контексте. Нет, если ты хочешь жить в закрытом пространстве, вот внутри этой самой склизкой улитки, но мне кажется, что внутри склизкой улитки вечности нет. Вечность, она все таки общая, такая же глобальная, как глобальный мир. Поэтому, если человек хочет славы и той же вечности, пусть и на их модернистском языке используем его, он должен из этой улитки России выбираться. Чудесные слова, я ничего не могу больше добавить. Спасибо большое за очень интересное интервью, но мы вынуждены заканчивать, прощаться с вами и с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до встречи в следующих эфирах. Спасибо. Oh, <laughs>